Добрый день всем! Сегодня мы покажем вам Minecraft Pocket Edition, как э, размножать алмазы и прочие блоки. Сейчас я вам все покажу. Вот это все Вот заходим в наш Minecraft Вот заходим. В сервивал нужно обязательно, чтобы был один блок. Вот я там уже размножала, конечно. Вот. Видите, у меня они размножились. Ага. Хорошо, ставим один блок. И 4 секунды. 1, 2, 3, 4. Быстренько выходим опять заходим заходим мы видим стоит три штуки и у нас еще плюс одна мы ставим еще один. один два три четыре и сразу говорю это видео не для всех планшетов и компьютеров это только для таких ну там ну, для, тех, что, для тех что нужно вот опять заходим вот смотрите, вот. А, вот видите, иногда может не получиться, это я вам сразу предупреждаю. Иногда может быть и в сундуку. Вот видите, у меня 9. Сейчас я возьму куку. В следующем видео я вам еще покажу, как делать, э, боже мой, как она называется? Порталат. У меня когда-то, когда я первый раз разнажала, у меня э, было э, 10 блоков. Ой, простите. А сейчас у меня 13 блоков. Ну ладно, всем спасибо, до свидания, до следующих встреч.